Сегодня мы покажем следующую фигурку, которую мы сложим с предыдущей, серии Трансформер. Берем нашу коробочку, которую сложили в предыдущем ролике. Вот получили вот такую маленькую рамку ну, можно сюда вложить фотографии 3 на 4 это будет рамка можно так но не эта фигура а фигура вот эта вот такая лодочка либо это лодочка для качелей плавать она в любом случае не будет И что еще, здесь можно открыть вот такой полок Вот так. Вот и весь трансформер